Жизнь и смерть – две стороны медали, и в них много парадоксов, на разгадку которых порой уходит вся жизнь. Конечно, никто никогда не обещал нам, что мы будем жить вечно. Жизнь здесь существует только благодаря тому, что есть смерть, и наоборот. Жизнь и смерть неразрывно связаны друг с другом в этой вселенной. Есть ли у человека возможность избежать следующего рождения на Земле, если не получил самореализации? Милости Бога! Такой вопрос возникает у многих. Есть, однако, такой шанс. Сегодня он достаточно велик, причем не так уж и напряжны должны быть шаги и усилия, если учесть все хитросплетения жизни в мире материи. Астрология и эзотерика также подтверждают этот факт при определенных условиях. И главное, духовные учителя дают высочайший процент того, что ныне можно завершить свою инкарнацию без повторной игры на нашей красивой планете. Конечно, это для тех, кто желает такого. Бадхисатвы величайшие души, наоборот, имея все возможности творить. В высоких сферах бытия желает пребывать в околоземном пространстве, чтобы служить пробуждению человечества. Хочется все же, пребывая еще в земном притяжении, поговорить о вариантах, как можно выйти успешно из круговорота жизни и смерти. Указателями на завершение жизни на Земле в натальной карте являются 8, 4 и 12 дома. Если четвертый дом всегда связан с естественным подведением черты под любым событием, то восьмой дом – это невероятный стресс, и никто никогда не бывает готов к смерти эго, потому и все, что рушится под восьмым домом, для нас неожиданно, сложно, трагично и крайне несправедливо. Ну и однозначно не а двенадцатый дом, его связь со смертью очевидна уже тем, что он последний. На нем завершается цикл. При включении двенадцатого дома от человека ждут вклада в эволюцию. Тема эта в какой-то мере деликатная, потому не очень хочется углубляться в нюансы. Многие люди и сами ощущают когда и как они покинут бренный мир. Здесь много мистики, и имеет смысл подходить к данному вопросу философски, как, впрочем, и ко всему в жизни на Земле. Тогда все решается быстрее, проще и эффективнее. Философия жизни говорит нам, что предпочтительнее рассматривать человечество как один большой расширяющийся генетический механизм. Каждый человек просто отдельный набор биоэнергетических инструкций в большом целом. В этом смысле индивидуальность фактически равнозначно помехи. Если клетка тела ведет себя так, как будто она имеет собственную индивидуальность, она не может функционировать должным образом и превращается в болезнь. Так же и люди независимо от того, что они думают о своей сложности, сродни одноклеточным организмом в большом теле. Мы просто являемся строительным материалом для высшей жизни, и в этом смысле мы вполне подходящий материал. Это несколько завуалированная подсказка одного из вариантов, как успешно завершить программу нынешнего воплощения. Жизнь – это способ раскрыть себя и свои внутренние возможности. Жизнь – это самый кардинальный способ пройти свои уроки и наконец соединиться с целым, выбирая жизнь, доверяя ей и себе в ней. Вы снимаете сопротивление и неприятие этой физической реальности, тогда уходит борьба. Тогда у вас высвобождается огромное количество сил, чтобы эффективно решать задачи. Вы обретаете рай уже на земле, и страх, как искаженное восприятие, иллюзия, исчезает, наполняя человека мягкостью и спокойствием. Это ведет к состоянию осознанности смысла рождения и самой жизни. Человек вечен по природе и, вероятно, по этой причине в нем живет сокровенная надежда, что он никогда не умрет. И несмотря на наше сопротивление и меры предосторожности, однажды каждый прибудет в этот конечный пункт. Ничто не является таким определенным, как смерть, хотя и считается неблагоприятным слышать это слово. Но тема достаточно оптимистичная, друзья. Наши мысленные волны создают космос. Мысленные волны – источник человеческого счастья или горя, здоровья или болезни, рождения и смерти, говорит Шри Сатья Ум чрезвычайно силен. Конечно, если он направлен во все стороны, разбалансирован, тогда его сила рассеивается. По ауре такого человека можно определить, что силы-то маловато. Известно, что укрепив свою ауру и очистив чакры, мы в состоянии получать из космоса значительно больше энергии, так что имеет смысл не очень лениться и постоянно поддерживать в себе благоприятные мысли, транслируя их в космос. Все записывается, ни одна мысль не пропадает. В Акаше, кто имеет доступ, можно все прочесть о себе, хотя не всегда это радует, по понятным причинам. Рикошет работает, это уже известно абсолютно точно. Поэтому прилагать усилия дело нашей жизни, оно в наших собственных интересах. То, что мы накопим к завершению данного воплощения, будет нашим потенциалом. Молитвы, мантры или же еще проще свои искренние обращения к высшим силам, Богу назовите как хотите, не имеет значения. Такие обращения, диалоги с Богом, как со своим лучшим другом, собеседником, накапливают огромный потенциал в Акаше. Самое важное впереди астрологические циклы безусловно работают они заложены в нашей днк еще за 88 дней до рождения в материнском чреве но важнее понимать что не наша днк создавшая из нас того кем мы являемся на сегодняшний день управляет нашей судьбой наоборот наше отношение к жизни сообщает нашей днк то каким человеком мы хотим стать мы с другой стороны подходим к самому существенному, что определяет нашу жизнь и лучшие перспективы. Это наши мысли, слова и действия. Все отмечается буквально в каждой клетке нашего тела. Это невероятно, но наука наряду с эзотерикой подтверждает такой факт. Нельзя пренебрегать своими перспективами, точнее неразумно это делать. Мы творцы своей эволюции. Наша планета ныне находится в эпицентре грандиозного перехода, в котором человечество отводится центральная роль. И здесь у нас есть шанс одновременно сделать свою жизнь как более долгой, так и существенно более плодотворной. И третье, есть огромный шанс успешно завершить окончательно свою земную жизнь в желаемое время. Именно в желаемое время. Такой факт отмечают и духовные учителя. Просветленный индийский гуру Шри Иша очень доступным языком пояснил, если вы доживете немного более 84 лет, у вас есть высокая вероятность не вернуться более на Землю. Он поясняет, почему так. Связывает этот факт с тем, что пройдя 7 солнечных циклов и 1008 полных лун, вы внутренне меняетесь. Астрология здесь может добавить. Человек прочувствовал влияние всех эмоциональных состояний, связанных с лунными энергиями. Уже этим его никак не удивишь. Человек прожил по Солнцу, источнику жизни на Земле, все амбиции, пережил взлеты и падения по карьере, испытал состояние успеха и удачи, осознал суету-сует социальной жизни. Завершив цикл по Урану и Сатурну, человек, можно считать, прошел трансформацию сознания. Ведь Сатурн – это четкая структура, создающая ограничительные рамки, требующая высокой ответственности перед самой жизнью. И слово «ответственность» уже человек понимает на ином уровне реальности. Он готов принять жизнь во всем многообразии и непредсказуемости ситуации. Это внутри формирует готовность ко встрече с мощными революционными энергиями урана, который уже воспринимается по-иному, мягко и красиво. Это уже искры благодати, состояние принятия всего. Планетарная энергия в их смешанном варианте пронизывает всю нашу биосистему, и в соответствии с ней Внутри нас проигрывается своя особенная мистерия жизни и смерти. Гуру Иша говорит, что после преобразования внутричеловеческой системе в возрасте более 8 10 лет, душе, ушедшей на тонкий план, уже очень сложно найти тело для будущего воплощения, так как теряется нужное притяжение к земле. Почему? В душе покой, Чувства пережиты, амбиции удовлетворены, понята мирская суета, пришло состояние принятия всего. В душе может остаться лишь напоминание о себе, что нет ничего, кроме игры, лилы, которые даже самые высокие амбиции в конечном счете бессмысленны, поэтому исчезает импульс для притяжения на Землю. Возможно, это наиболее важная причина, облегчающая завершение круга оборота, рождений на Земле. Когда наша жизнь обретает космическую фокусировку, тогда она будет усиливать саму себя. Каждое преднамеренное действие есть магический акт, приводящие в движение либо силу творчества, либо силу разрушения. В любом новом деле первый шаг задает тон всему путешествию, а следующие несколько шагов создают русло. Оно в превалирующей степени определит нашу долгую и здоровую жизнь и успешное ее завершение. Это уникальное знание, оставим такую большую тему в последующие встречи.